Друзья, всем привет! Моему букету хризантем уже две недели. Но я хочу, чтобы он постоял дольше. Сейчас поделюсь советом. Убираем все гнилые листики. Промываем корешки от гнили. выливаем воду. Водичкой промываем. Подрежем потом веточки. После этого включим чайник. И кипятком обработаем корешки хризантем. Включаем чайник. Наши хризантемы уже повяли. Повяли от времени. Наливаем кипяток в блюдце. В пиалку я наливаю. После этого на 10 секунд ставим хризантемку веточку хризантема и считаем до 10. 10 секунд хризантема. Затем обработаем вазу тоже кипятком и поставим туда наши хризантемы. После этого, друзья, ваши хризантемы будут стоять еще минимум неделя. Это я знаю на себе, убедилась. Сейчас поставлю букетиком в кипяток, в кипяток на 10 секунд. На 10 секунд, читаю до 10, 10 секунд. И затем, затем их в вазу поставлю, наберу туда водички, и вас, ваши хризантемки будут радовать, ну, еще неделю, это точно. Я заметила После такой процедуры мои хризантемы стоят еще две недели. Всем хорошего дня! Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!